Сладкие твои речи Страсть была в твоих глазах Помню жаркий летний вечер С белой яхтой на волнах Там под тихий шум прибоя Предавались мы любви Было чудно, яхта моха Подчиняясь томной неге с губ срывался страсти стон И луна на звездном небе Нам светила серебром Это ночь и запах моря Взволновали мою кровь Я была пьяна тобою Ты шептал мне про любовь Я была пьяна тобою Наше летнее свидание, вспоминаю до сих пор: Жаль, что пылкие признания, затонули среди пол. Жаль, что пылкие признания.